Я вот все думаю, как же глупо получилось, что мы расстались. Mm. Ну, из-за какой-то там ерунды. Тебя засадил сосед, Ань. Ну да, но... И курьеры пиццерии. Нет, ну, Даниар просто работает курьером. Mm. Это не то, что я вызвала пиццу, мы не знали друг друга, это случилось. Познакомились-то мы через общего друга. Да, через соседа.